развитию горнолыжного вида спорта в Кыргызской республике. Об этом поподробнее сегодня расскажут представители Федерации «Кыргыз-лыжа» спорта Тулужана Бакыт, главный тренер Иван Борисов, тренера Караульных Вадим и Кубанышпек Блюшу БИ. И также член Координационного совета Ассоциации. Assalamu alaikum. Формато телеграмчилер. Бис шо Кыргыз Кыргызстан лыжа спорту федерациясын президентол шайландак. Мул федерацияус жанг ачуздүлдү. Мул федерациян мүчөлүгүнө Кыргызстандан беш облыстангиришти. Биздин баагаттуз шо Кыргызстандағы толу ирөндүрдөгү лыжа Спортуюнуктуру, бу, бзин, кандайюнуктуру лүкте орду был донештеган, проект, аркул, Лыжа инвентарь, тортус, четмиш, пара. Ушел, мене бис, крыстандан, бис, э, область, невильпир, лотавс, лыжа лежал армины, спортивные уникаты, массатна, бис, чилла, атана, атана, атана, Нарано атана, атана, атана, атана, атана, атана, атана, бизде, бул вичспорта и вакун матболондуктан э, инвентар, алганга, бүтеле, шарларда, ноблаштардан э, финансовый маселелери э, э, алалыгельшет. Шол мақсад то шо биз жардам э, ғалуп, биздин Самуэль лекен, шо жерде э, бөлдөнештин президент ор, шол шаркулу шо алуп бирсе, шо жардам берилгит отаус алдарде Лыжа, э, бүт Шлем Курткалар бит, батинка, палтскалары на нейде комплект комплект келет. что, если ара да гельсе, да га сиздерчак раз бириса. Что нам бизнес? Мягкая, мучелорус. Наша федерация Кыргызская федерация лыжного вид спорта мы открылись недавно. Хотим развить в регионах, хотим чтобы Наша федерация работала плотно с, с, с детьми и особ, особенно хотим, э, чтобы наши тренеры э, были опытными и чтобы наши тренера э, развивали наш вид спорта как на э, международных уровнях. И мы для этого приглашаем э, чемпиона мира э, мира из Швейцарии. Он Дай Бог приедет в декабре, и он э, покажет для наших тренеров мастер-класс. Э, и будем развиваться, потому что спорт же э, в одном месте не стоит. И для этого надо, вот, чтобы именно вот, э, и наши тренера были поопытнее. Да, вот. И с нашей стороны, вот, э, с организацией Бельденыш тоже хотим приобрести 470 пар лыж с комплектами и раздать э, именно вот где у нас развиваются лыжные виды спорта в вот. Регион. да, регионах Салам алейкум. Всем здравствуйте. Меня зовут Хадыков Нурсултан Бакрытович. Я являюсь членом Координационного совета инструкторов Кыргызской Республики. И хотелось бы, конечно, рассказать о многом. И Я начну свое слово с того, что мы открыли эту федерацию для того, чтобы сделать прогресс именно зимних видов спорта. На данный момент, как наш президент рассказал наши цели, наша основная цель – это популяризация и региональное развитие зимних видов спорта Крымской Республики. На данный момент, посетив Швейцарию, посетив в Европе, мы сделали очень большой анализ нашего э, развития в Крымской республике и поняли о том, что нам нужно совместно ассоциацией инструкторов и совместно федерацией работать в тесных отношениях. Помимо этого есть у нас департамент спорта, э, и мы сейчас планируем очень э, хорошие, э, как бы э, э, Хороший план у нас есть по методике преподавания, по теоретической части. По постсоветского союза у нас в Кыргызской республике остались, к сожалению, теоретическая часть и методическая часть по советской методике. Да? Но так как прогресс вообще зимних видов спорта, вообще лыж очень прогрессирует. и надо нам тоже догонять это, это все да? и мы сейчас совместно с ассоциацией совместно с федерацией новой, которую мы открыли, мы хотим проработать по международному стандарту профессиональные стандарты, помимо этого также работается по методичке по всему Кыргызстану мы хотим внедрить единый стандарт, где будут все наши спортсмены, все наши атлетики будут тренироваться по одной методике так как вот, Царию, мы увидели, как там работает все по одной методике, и вот хорошие результаты, они являются чемпионами мира. Да? И для нас это очень перспективно, мы хотим сделать очень хороший прогресс для развития и для популяризации. Последующие наши шаги, если мы стараемся сейчас работать вплотную и нашими коллегами из Швейцарии, коллегами из австрии и также с коллегами из разных стран как россия мы сейчас хотим регионально уже открывать лыжные школы трениров обучать также и вот такие у нас такие планы да Салам а старавы. Минутам, когда хавнул что координационный совет т, э, ассацца инструкторов э, то ще вид. Бизде им кенде Групп, что-бы мы наладивали, и уж оно, мы свои планы должны выполнить. Регенерации, мы начали с семьи, с и в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 Президент из Айта ушел в Швейцарию, а затем в Армению, в Армению, в Армению, в Армению, в Армению, в Армению, в Армению, в Армению, в Армению, в жана в Армению, не Кайра, Здравствуйте, я Иван, Борис... Иван Александрович Борисов являюсь участником Зимней Олимпиады 2006 года, город Торино. Занимаюсь горнолыжным видом спорта с самого детства, 7 лет, если точнее. Проходил обучение у итальянских тренеров в итальянских городах в Австрии, в Швейцарии. По настоящее время я работаю с детским тренером Дюсуша города Орловка. Занимаюсь детьми от 7 до 15 лет. И по предложению федерации меня избрали главным тренером Кыргызстана, так как... Тот международный опыт, который у меня есть, я хочу посвятить сейчас развитию данного вида спорта, так как я вырос, болею за него. И в итоге мы пришли к выводу, что разработали цикл, годовой цикл на предстоящие соревнования, которые будут следующей зимой. Это 2024 год. Это Олимпийские юношеские игры, которые пройдут в Южной Корее. И поэтому сейчас идет работа на то, чтобы как можно увеличить больше опыт наших перспективных участников, которые плани планируются будут выступать там на ледниках, на, на учебно-тренировочных сборах в Европе, пройти квалификационные соревнования также в Европе, которые дают на участие в этих играх. Спасибо за внимание. тарыбы мен наттым ошол спорт бизден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 Падеумникеры улыбки на суреуге, а мурунбосу, ондай суреуми падеумниктерменен 16-сы құрылған шыл, Кырғыстан бойынша. Ямалы, бағы, андайын советтер сайызу қылап қалып, и, ошон артыменен анбар, гөгет, берғана шон нарын жергесінде ошол сақталып қалды. И, ошол 90-шыл құрыл анжылдан бері азырқа чейн штеп келтамушырда, машық тұрычы олып. Ана мен найтайын Бизде Мурун, Адрин Академия, Атаен ушерде специалисты, толуза занимаются оливкой, Адрин Ацилса, Адрин Ацилса, Адрин Ацилса, Адрин Ацилса, Адрин Ацилса, Адрин Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, буурса Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса, Ацилса,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 жас жай кыш гусменен, бардык увакт бар, а на ношлорду юстур соктеген ус пар. Егерде болгонлек чи на кана калажат кана гайна бутрат илжник тақос таос жайк муст тақос. Бизин бар, ғойдун таосом бул алай конун таос тун нарандун имнеди ген бар. Жайк сундагы ошол жакта маскса болот. Биз азир только я говорил, что в Турции не можем А мы в выборы. Мы должны быть вовлечены в выборы. Мы должны в в С можно? А? Конечно. Здравствуйте, уважаемые. Я он Дюшев, сюда приехал с Нарына. Хотел бы немножко рассказать о истории карнала спорта в нашем Крымстане. Это 50-60-м году, наверное развивалась у нас э, горнолыжный спорт. Э, до сих пор развивается. Но ну, мы хотим э, в дальнейшем, чтобы э, именно создали вот эту федерацию, чтобы э, в дальнейшем э, была разбита. Э, не только э, в данное время э, люди считают в Караколе, там и в Бишкеке нет. В Кыргызстане везде можно, везде можно развивать, развивать э, и Именно только э, нам нужно только э, укладывать, вот, чтобы э, э, помочь именно государству. Так считаю. Ну, в дальнейшем будет развиваться будет. Карналный есть, развивается ну, Вадим, тренер, специалист, да, Скажите, Федерации пожалуйста, сторону, действительно, скажи. что надо для развития да, непосредственно этого вида спорта? Да, Любителей-то у нас много. Вот, и какие проблемы испытываются в этой отрасли? И какие плюсы? Да, всем добрый день. Значит, меня зовут Вадим Караульных. Я являюсь тренером спортивной городой школы города Каракол. Вот. Занимаюсь давно уже этим спортом Занимаюсь с 93-го года вот. То есть работаю тренером с 20 лет вот. ну, Стаж у меня уже очень большой вот Поэтому хотелось бы сейчас особо отметить Что горнолыжный спорт Он сейчас не просто как спорт у нас развивается А вообще как туризм в целом поэтому, Потому что у нас Кыргызстан Как вы все знаете и понимаете Он занимает 90% гор Поэтому как нигде где мы можем развивать догорные лыжи? Конечно, у нас в Кыргызстане. Поэтому сейчас основная задача и приоритет для нас, для всех, это создание профессиональных, квалифицированных кадров, спортивной, сильной школы. Поэтому, вот, исходя из моего опыта и то, что я вижу на сегодняшний день, у нас в Кыргызстане существует очень много сейчас уже секций да, спортивных и лыжных школ, которые занимаются именно воспитанием сильных, достойных спортсменов. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, мы пока стоим на стадии развития, и сейчас поэтому мы все здесь собрались, потому что наша основная задача на сегодняшний день – поднять наш горнолыжный спорт на новый уровень. Потому что в дальнейшем будущем наши горнолыжные спортсмены они будут не только спортсменами, они будут руководителями спортивных горнолыжных программ, да, будут фрирайд-гидами, вы, наверное, все знаете. да, То есть у нас приезжает очень большое количество иностранных туристов, чтобы покататься у нас здесь на горных лыжах, и катаются они все, естественно, не только на трассах, а вне трассовой катания. И к этому всему я хотел бы добавить, что вот наш, да, наш вот этот потенциал, который у нас здесь есть, он заставляет нас немножко начать мыслить по-другому. Нам нужны такие люди, которые сейчас вот здесь собрались, да, нам нужен сейчас вот этот толчок для создания сильной, сильной, да, вот этого паровоза, который будет двигать всю эту массу вперед, да, развиваться и не останавливаться на достигнутом. Пути решения к этому, конечно, нам нужно привлекать сейчас как можно больше профессионалов, которые существуют за пределами нашего государства, привлекать их, приглашать к нам, чтобы они делились своим опытом, стараться выезжать нашим тренерам и нашим спортсменам на всевозможные сборы, стараться вкладываться не только конечно государству в наших детей да и в развитии нашего спорта но также подключаться еще и родителям и всем желающим спонсорам да у кого есть такая возможность потому что как и сегодня я вижу да наши дети они способны они способны быть на мировой арене я как тренер могу это с уверенностью сказать нам нужно вот всего лишь что это вот наша поддержка ваш толчок да то есть и тогда мы все вместе сможем достичь больших больших высот. Вот. Ну, в целом, что хотелось бы особо отметить, то, что в приоритете сейчас, как вот наш, наш коллектив здесь собрался, по какой причине мы хотим, чтобы наш спорт вышел на новый уровень, и мы хотим, чтобы Кыргызстан расцветал, действительно был красив, красив не просто, чтобы узнали во всем мире, что такое Кыргызстан, узнали наши горы, и мы прикладываем как можно больше усилий к этому, то есть наши спортсмены, наши дети тому пример. Вот. Спасибо. Можно ответить? В общем, в школу горнолыжную может попасть любой ребенок, в принципе, до 6 лет. Конечно, приоритет у нас дается на самый малый возраст, потому что этот ребенок будет потом давать результаты. Вот. Ну, желающие у нас также могут обучиться, потому что у нас существует как раз же опять вот штат инструкторов, да, президент федерации, представитель федерации инструкторов подготовил специально, и они готовят сейчас совместно со швейцарцами тренеров, которые могут сейчас, в данный момент, на сегодняшний день обучать наших граждан Кыргызстана именно профессионально. Поэтому неважно, дети или там, взрослые, то есть мы можем как бы, предоставить, Ту профессиональную базу неважно от возраста да то есть который необходим Сейчас мы двигаемся в этом направлении. Нам действительно, конечно, нужно, чтобы у нас было отдельные площадки, потому что спортивные катания – это спортивное катание, там, где есть только спортсмены, а катание для отдыхающих – это отдельное. Поэтому вот сейчас как раз мы идем именно в этом ну, в отношении, да, то есть в этом развитии. То есть нам да, нам нужны будут, конечно же, инфраструктуры, которые сейчас мы как раз-таки пытаемся да, привлекать да, наших зарубежных инвесторов, да, чтобы они могли здесь создавать еще и строить новые базы, да, на которых мы опять же могли бы потом дальше развиваться, то есть и расти. Да. То есть какой план, а, план? А, план развития, дальнейшее построение горнолыжных баз, воспитание новых спортсменов и в дальнейшем уже профессиональных инструкторов, тренеров и фрирайд, а, скитургидов. В данный момент в Кыргызстане есть две трассы, которые можно спортивно развиваться. Да, вот. У нас в городе Каркол есть отдельная трасса да, спортивная. И, и по международным стандартам есть в Орловке, это единственное в Кыргызстане. Да, вот. Там проходит каждый год международные соревнования по физстандартам. стандартам. Еще вот мы хотим вот, в дальнейшем, именно сейчас президент же подписал указ о пяти горнолыжных базах да, вот, из Скуль. Мы сейчас хотим, чтобы там тоже строили именно вот, по международным стандартам отдельные трассы по ФИС. Вот, мы будем работать над этим. А все вот, наши э, государственные школы, вот, детская и юношеская спортивная школа, если вы хотите дать своих детей, у нас там бесплатно да, обучают всех, профессионально. А еще вопрос к главному тренеру, немножко подробнее про соревнования. Как человек Сейчас, как я поняла, в настоящий момент вы их тренируете, да? Эту команду, да? Подробнее? В данный момент мы не тренируем, так как находится у Старой Федерации, которая работала до, до, до них, но а, эти дети а, тренировались именно под руководством наших каркольских коллег, это а, Бакыт, а, Вадим, а, которые перешли от, а, от школы а, к Старой Федерации, которая как бы больше с ними да, занимается. Но, а, мы как бы планируем, чтобы а, эти дети больше тренировались и имели выезды, на больше практики имели именно с нами, так как государство в лице департамента физкультуры и спорта, да, и не только. А также и национальный олимпийский комитет, также и зарубежные да, партнеры, которые заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше практики. А практика а, то, в чем заключается? В выездах а, учебно-тренировочных сборов на ледниках, это в летний период, да, тем самым мы продлеваем как бы, а, свой лыжный сезон, а, зимний сезон, да, то, то есть там, где... А, у нас трава, там э, снег, зима, да, и тем самым мы продлеваем свой тренировочный процесс, э, тем самым как бы увеличиваем свое мастерство, то есть да, как накат часов, как у летчика, да, чем больше накат часов, тем он более профессиональный, вот, и по соревнованиям именно 2004 год, ой, 2024 год, там э, квота состоит из трех девочек и из трех мальчиков, и мы э, идем, тому, чтобы не два 3 человека выступали э, от Кыргызстана, а именно полный комплект, э, отработать ту квоту, которая нам предоставляется. То есть три девочки, три мальчики. Mm -hmm. Спасибо. 15-16 а, mm -hmm. лет. Mm -hmm. А вот, скажите, пожалуйста, а сколько вообще у нас в Кыргызстане профессиональных Лыжников и, э, э, э, допустим, э, вот этот вид спорта, он же сезонный, да, а в остальное время чем занимаются? В э, данный момент э, у нас в Кыргызстане вот, э, профессиональных спортсменов их э, где-то три э, девочек, три мальчика, в сборной да, составляется. Они из них э, все ученики нашей школы, города Каракол, они в данный момент сейчас тренируются в горах, бегают, на велосипедах катаются, на зале, зале тренируются. И у них основные тренировки сейчас в данный момент это ОФП, на ловкость работать, на быстроту, на физподготовку. Ну, мы бы хотели, чтобы э, раньше, на советские времена, у нас э, вот, э, горже много, же, 98% составляет Кыргызстан. Же, вот, э, у нас ледников хватает. Мы хотим, э, чтобы наши дети вот, в эти, эти времена, вот, э, весной, летом тренировались именно на ледниках. И мы будем работать над этим, чтобы э, они, э, у них обкатка побольше была да, вот, именно здесь зимний период продлить. А, а вот у нас, мы знаем, да, вот в основном караколе, да, вот это любительство и это лыжный спорт. А в каких еще регионах э, занимаются лыжным спортом? Э, на Рынской области занимаются, вот в городе Нарын, вот э, Пан Майкер сказал, вот, э, они там работают, у них три э, тренера есть, 60 детей занимаются на Рынской области в данный момент по горным лыжам. И там беговые лыжи есть. И Чуйской области, вот Ворловки есть там, там тоже, тоже где-то 50 детей занимаются, если не ошибаюсь. И Чуйской области, вот Маунти горнолыжная база, там где-то 20-30 детей занимаются. И школа Параллел, там тоже где-то 20 детей занимаются. И первая школа, там тоже есть дети, вот во многих, вот, в Бишкеке частных школах много. Да. И у нас в городе Каракол есть детская юношеская спортивная школа, там у нас занимается 160 детей, и частная школа Крокс. Можно еще добавить? Да. Да, такой вот вопрос был э, задан. Э, то, что касается, э, где нас занимаются наши дети и как они занимаются вне тренировочное зимнее время. Да? То есть у нас есть сухие тренировки, то есть, когда дети выходят на стадион, у нас есть походы выходного дня, у нас есть э, силовые тренировки, тренировки с отягощением. То есть, у нас есть уже профессиональная база, да, то есть по которой мы работаем. Э, соответственно, конечно, бы хотелось бы, чтобы детей было намного больше, да, чтобы мы могли привлечь как можно большее количество. И поэтому мы, вот, я как тренер, приглашаю всех наших кыргызстанцев, детишек, чтобы они занимались этим спортом, потому что на сегодняшний день популяризация у нас очень велика. Вот. Если у нас нет такой возможности, допустим, тренироваться на стадионе да, у нас есть залы, в которых мы проводим наше тренировочное время, у нас есть специальные веса тяжелые, да, то есть, залы тяжелой атлетики, если у нас тренировка, да, то есть, на, на веса. То есть, в принципе, вся база, вот, которая необходима для тренировок, у нас имеется. Вот как бы, ну, то есть круглый год мы стараемся поддерживать детей в форме, потому что, как вы знаете, одна пропущенная тренировка ⁇ это равносильно тому, что две недели тебя не было на тренировке. То есть, поэтому мы стараемся, чтобы дети каждый раз постоянно посещали, мы даем им мотивацию, естественно. Мотивация какая в дальнейшем, что они могут потом участвовать в соревнованиях международного уровня, что они могут быть профессиональными тренерами, что они могут быть профессиональными гидами, именно лыжными гидами, что они могут быть профессиональными руководителями фрирайт-программ, да, которые как раз-таки заинтересованы среди туристов. Поэтому детям то, что от нас требуется, вот как от тренеров, мы даем очень сильный такой заряд эмоций, желания. Да, как бы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот, э, все это развивалось на намного большом, таком, интереснейшем уровне. Да. То есть будем расти дальше, спасибо. А вообще планируется ли участие наших спортсменов как помните, в каких-нибудь международных да, конечно, наши ребята уже участвуют в международных соревнованиях на сегодняшний день и выезжают, и тренируются, у них проходят сбор именно нашей вот, сборной команды. Вот. Но к сожалению, нас очень мало детишек, поэтому, к сожалению, те ребята, которые могли бы тоже показать себя и проявить как-либо, у них нет такой возможности. Поэтому наша задача на сегодняшний день привлечь как можно больше детей и дать им возможность выехать именно на такие подобные соревнования, потому что они проходят и они есть. Вот. Ну и в дальнейшем в перспективе, конечно, если у нас больше детей выезжает они приезжают с большим багажом знаний если у нас тренера выезжают и делятся обменным опытом какой-то проходит соответственно наша база растет и мы становимся наиболее профессиональными и ну, уверены вот спасибо, спасибо. <существует> Мурунку федерациялар... Месельчин, баска был азар кыжангат силиватка, бизин федерация, то без челон-жел-двес, бирок, олимпиадан чемпион чхат туалу И еще хотелось бы добавить, вообще... Почему мы инициировали федерацию? Когда мы хотели со своей инициативой приходили в Старую Федерацию, там было все закрыто, хотели новое ведение, хотели совместно тренировочные занятия проводить. Мы просили, чтобы тренинги проводили, но этого всего не делались. и мы открыли собственную общественное объединение, чтобы достигать хороших целей. По итогам визита в Швейцарии. Мы там посмотрели, как структура там поставлена. Там так же, как у нас, только вместо департамента спорта там стоит свит сноу-спорт. Потом идет разветвление Ассоциация и Федерация. Они вплотную, вот эти три организации, они очень вплотную работают. У нас в Кыргызстане почему не было развития? Потому что не было проделано работы со стороны Федерации, с Тренерами, которые подготавливали наших спортсменов, которые выступали уже э, за нашу страну, да, и это была одна из самых основных причин открытия на нашей э, вообще федерации. Э, если по конкрет, конкретике подойти, хотелось бы рассказать э, об э, ассоциации об федерации, как мы будем делать коллаборацию. Э, смотрите, э, есть Разлетение это чисто туристическая часть И есть разлетение атлетическая часть да? Мы хотим это все внедрять по международному стандарту Как я повторюсь, как в Европе Потому что там есть идеальная форма Где мы можем брать уже как пример для нашей страны Чтобы была результативная наша проделанная работа да? В последующем, какие у нас еще планы Планы регионально открывать лыжные школы Ассоциация своего рода будет обучать тренеров, наши тренера будут подготавливать уже методички, уже вместе будем уже устраивать большие соревнования. Вот на следующий год уже мы около, может, организуем около 5 соревнований. На пять лет вперед, если заглянем, уже может быть уже будет 20 у нас соревнований. Да? Вот такие активности со стороны нашей федерации это будет проводиться. Помимо этого, мы хотим, мы уже написали... Письмо, э, ассоциациям, которые поддерживают федерации, э, федерациям, которые поддерживают такие, э, такие же лыжные федерации, похожие на как у нас, э, на дополнительные поддержки по инвентарю, помимо нашего основного, э, основной инициативы, которую мы уже привезли, да, проделана эта работа. Э, мы хотим э, на следующий год, планируем еще открыть параллельно, э, возможно, э, маленькие лыжные базы, небольшие, да, лыжные школы, где будут тренироваться наши дети дети и, конечно же, по методичке по всему миру есть один стандарт и все работают по этому стандарту мы сейчас внедряемся и берем пример из Швейцарии будем внедрять профессиональный стандарт по всей Республике Казахстан спасибо большое